Здравствуйте, друзья! Давно хотел написать эту вещицу, но осень все отнимала у меня внимание, а сейчас как раз и, и время подходит. Все осыпалось. И здесь все осыпалось. Так. Разбавителем смачиваю тонированный холст. Тонированный просто потому, что на тонированном легче работать. Не потому, что это принципиально, Смочил. В смоченное состояние холста удобно быстро легко вводить краску черная и небесно-голубая. Атмосферку ночи, но ночи освещенные фонарями, поэтому голубит такая ночь. Белила теперь. Белила дадут плотность укладки. Плотность нужна здесь. В атмосфере тумана черная, небесно-голубая, черная любая. Линия горизонта в районе середины холста. И тоже подсвечена фонарями. Нависает туман. И туман несколько приобретает фиолетоватый цвет. То есть добавил розовую. От этих фонарей. Ну, в том числе. Розовый цвет приобретает туман. Нарастил плотность веществу, особенно за счет белил, чтобы укладка стала сразу финишной в том смысле что картинный не эскизной, а именно картинной Эскизный, и тюдный она может быть недоподкрашена края могут быть недотроганы но мы с вами стараемся работать на на то чтобы картина имела товарный вид люди основная масса покупателей Любят все-таки законченность в картине. Поэтому мы с вами решаем вопросы финишной укладки в каждой картине. Ну, во всяком случае, стараемся. Розовый. Охра. Дорога имеет полосатость. По своей траектории уходящей эту полосатость показываем розовый, небесно-голубая, черная. Небесно-голубая дает с розовым эффект фиолетовости. Нагоняю полосатый характер. Нарочито полосатый характер. Из того же материала. Розовый, черный и небесно-голубая. Выстроим силуэты дальних домов, тающих в пространстве неба и тумана. больше черноты. И, наконец, боковинка автомобиля, которая уходит аж в середину внизу формата. И тут к черному можно добавить боль. Хотя... Нет, пока небесно-голубую. Небесно-голубая и розовая по-прежнему. Немного белил. Больше небесно-голубой, с белильцами чуть-чуть. у нас те же цветики и в небе уточняю этим же цветом уточняю силуэт машины Вы помните, что у нас холст тонированный, это дает возможность предостать свет на ребрах. Так, ну, а теперь, наверное, сдвину на палитре чумазенькие цветики, ночные. И начнутся фонарные цветики. Кадми красный. Белила. Охра желтая. загоняю и сюда на передний планчик светик подпускаю еще Чуть-чуть с розовинкой Вот этот же блеск и на следующем окне. Там этого нет, ну пусть будет, чтобы оно как бы продолжалось к нам. И я чуть-чуть не добрал вот эти красоты. Ну, как-то так. Пожалуйста, пользуйтесь.